Приветствую вас, дорогие овны! Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить у вас в период с 7 октября по 4 ноября в жизни. В частности, активизируется в таком очень приятном смысле ваш девятый дом, который отвечает за дальние путешествия, за получение высшего образования, за юридическое оформление документов, за философию, психологию за дальние поездки, перевозки, кто этим занят, в общем-то, также это сфера преподавания, в общем-то всем, всем, кому близки эти сферы, а и туризм в том числе, то вас непосредственно это коснется, и коснется в очень приятном смысле, поскольку Венера будет в течение данного периода делать несколько раз, достаточно такие благоприятные, очень легкие, позитивные аспекты, и конечно же, вас порадует. Но мы чуть позже будем смотреть, чем она вас порадует. Хотелось бы указать еще на характер самой этой Венеры. То есть она придаст вам позитив, позитивность, желание экспериментировать. Кстати, очень благоприятный период для знакомств с иностранцами, ну и вообще для благоприятного развития с ними отношений. Но ну, а знакомство желательно уже после 18 числа, когда Меркурий станет прямым. На ретроградном меркурий редко что-то складывается всерьез и надолго. Ну, при мне я не знаю ни одного случая. Может быть, у кого-то есть. Также в этот период строятся отношения на основе общих увлечений, схожей философии, схожих моральных взглядов, ну, принципов. То есть хочется найти подобного себе. Но ну, а с другой стороны, интересно также посмотреть, как же живут другие. И вдруг они чем-то привлекут и вас в свою жизнь. Также у вас остается активный седьмой дом седьмой дом это сфера партнерства здесь у вас и ретроградный Меркурий и Марс и конечно же в течение всего месяца этот дом будет продолжать для вас продолжать для вас иметь большое значение если говорить об общей энергетике то вот если до 18 числа она еще так достаточно будет ну плавающая еще с с взором назад на прошлое на кого-то из прошлого еще там какие-то дела будете доделывать свои а вот уже с 18 уже все пойдет вперед потихонечку потихонечку и знаете такой особый максимальный разгон начнет конечно же набираться где-то уже начиная с 30 чисел октября, когда Марс поменяет знак. Ну ладненько, давайте теперь подробнее по периодам с 9 по 13. Венера будет образовывать благоприятный аспект Сатурну. Сатурн находится в вашем 11 доме друзей, то есть задействованы сфера друзей, дружбы и дальних путешествий иностранцев. Ну, понятно, что очень хорошо взаимодействовать на данном периоде со своим дружеским окружением для каких-либо совместных походов, для, может быть, совместных организаций поездок, для совместных вообще организаций тренингов. И вообще хорошо этот период очень хорош для тех, кто занимается коучинг, тех, кто что-то преподает, рассказывает. Вот это ваше время для того, чтобы реализовать свои максимальные способности, показать себя, выделить себя. Есть еще два интересных периода. С 14 по 17. И с 30 октября по 5 ноября. Почему я говорю о 5 ноября? Потому что на самом деле там будет, по-моему, чуть больше, чем 5 число. Но поскольку Венера меняется с 5 числа, и я все равно буду делать следующий прогноз на следующий период, и там я уже, возможно, снова расскажу об этом периоде, об этом аспекте, который непосредственно будет связан с тем, что... В это время будет очень благоприятно договариваться, вести переговоры, совершать различные поездки, покупки. Но стоит лишь разница, что если до 17 октября здесь идет шанс договориться, примириться с кем-то из своего прошлого, со своими прошлыми партнерами, то уже после 18 числа то это уже будет шанс начиная с 30 октября наладить отношения со своими партнерами, которые уже будут в новом вашем окружении ну и вообще будет отличное время для того, чтобы делать что-то новенькое совместно для того, чтобы знакомиться, вводить в свою жизнь других людей очень легко и гармонично у вас будет это получаться теперь 20 числа произойдет полнолуние в вашем знаке за 4 дня до который вы можете уже почувствовать за 4 дня. Почему за 4 дня? Потому что здесь разница между Марсом и Луной будет в 4 градуса. И вы знаете, может быть здесь такая ситуация, когда вы почувствуете, что какие-то старые методы перестали работать, касающиеся взаимоотношений с вашими партнерами, и либо стоит от них отказаться, отпустить их от себя, и либо подойти к решению данных вопросов с, ним, с ними, со своими партнерами, ну, какими-то другими методами. Ну вот так, Здесь вот другие методы. А вообще такая достаточно нервозная обстановочка, именно такая эмоционально напряженная, немножко неприятная. Ничего супер здесь какого-то негатива нет, но неприятно может быть. Ну, я думаю, что для вас это плюс, в том плане, что вы окончательно откажетесь даже в самих каких-то своих таких глубоких мыслях от нерабочих отношений. Следующий период с 22 по 26. Здесь очень интересная тема. Квадрат от Венеры к Нептуну. Нептун для вас 12 дом, Венера 9 -й. Смотрите, здесь возможна Тема путешествий далеко А также иммиграции Я бы сказала так Можно познакомиться с кем-то издалека Но человек Или может вас чем-то обмануть или вы насчет него будете строить какие-то нереальные планы. ну здесь не так много, буквально здесь несколько дней, четыре дня. самое главное эти четыре дня выдержать и не обмануться в этом человеке. ну и вообще любые темы касающиеся заграницы, а также высшего образования здесь, ну смотрите, не обманитесь. то есть больше рассчитывайте на себя, включайте больше голову будьте реальными. Будьте реалистами. С 26 по 28 включается такой аспект, который может принести вам удачу. Это секстиль от Венеры к Юпитеру. Юпитер также находится в доме друзей. Ну, я думаю, что где-то... Наверное, вы из какой-то сложной ситуации все-таки выплывете и ну, сможете получить какие-то приятные бонусы, подарки. Очень приятные события, поездки могут быть в этот период. 30 числа Марс находится в Скорпиончике. Скорпион для вас это восьмой дом, восьмой дом трансформации. Он переходит в этот дом. И наконец-то, скажем так, вы берете за свою жизнь, беретесь очень серьезно, основательно. Вы хотите захотите что-то кардинально в ней поменять. Также это может коснуться сферы ресурсов вашего партнера, может быть, ну, например, для тех пар, которые в браке, кто-то захочет как-то повлиять на своего партнера, в том плане, что не пора ли ему там, может быть, поменять свою сферу деятельности, ну, Здесь я еще думаю, что, что может быть. Ну, здесь только лишь чужие финансы. Да, здесь еще, возможно, кредитная история. Кто-то захочет взять в долг, ну или, может быть, активно будут работать над тем, чтобы отдать. Ну, вообще, Марс в восьмом доме это еще и секс. То есть может активизироваться ваш, ваша сексуальная жизнь. Так что и здесь может быть достаточно что-то интересненькое для вас. Хорошо, по астрологической части мы сегодня пробежались, теперь давайте перейдем ко второй части нашего прогноза. Итак, друзья, давайте посмотрим с вами, что вас ожидает в ближайшие Три недельки с 7 октября по 4 сегодня я буду работать с колодой мир э, Таро и начнем как будут воспринимать овнов окружающие. Нет, здесь что-то упало, упала хорошая карта. Посмотрим, повторится ли она в раскладе влюбленные то есть вас будет воспринимать как достаточно гармоничную личность как человека который очень милый легко ладит с окружающими людьми и настроен на гармонию и партнерство также на взаимодействие с ну да, с окружающими людьми теперь по финансовой части ух ты ничего себе! ну, здесь вообще полный шик девятка пентаклей говорит о том что вы будете очень довольны вы получите даже больше денежек чем рассчитываете хорошо по работке по работе у вас четверка кубков, ну, немножко вам поднадоело то, чем вы занимаетесь и как-то хочется вам отдохнуть что-то вы подустали Хорошо, с чем связаны ваши главные цели, планы? Паш... Пашмонет говорит о том, что вы подумываете над чем-то новеньким, может быть, над каким-то новым проектом, может быть, над какими-то новыми возможностями. Очень много работы с бумагами. Бумаги могут быть тоже новыми, может быть, какая-то новая отчетность для кого-то. Ну вот, что-то рутинное, рутинные такие дела. Теперь по о, вопросам, связанным со, со здоровьем. Тут у меня вышла тройка кубков. Пятерка. Да, пятерка кубков, потому что я смотрю да, она тут какая-то печальная есть в чем-то разочарование или сожаление что же это может быть, вы знаете кровеносная система, что-то с кровью проверьте свою кровь может быть здесь как-то на железо или еще на какие-то компоненты чего-то может не хватать хотя странно, как раз сейчас такой период, когда ну, максимально мы наполнены различными там, микроэлементами после лета очень много витамин было ну, проверьте на всякий случай. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что ожидает в доме семье Шестерочка, но ну, здесь перемены. Во-первых, может быть какое-то обновление, может быть, поездка, может быть, путешествие. Это, кстати, очень резонирует с вашим девятым домом. Но ну, давайте уточним. Что-что-что это может быть? Двойка монет. Здесь у вас выбор. Выбираете между двух, две дороги, два пути. Что-то очень легкое. Такие какие-то, знаете, простые бытовые вопросы решаете. И вот, кстати, вот эта карта выпадала, когда я тасовала четверочка жезлов. Она говорит о том, что это что-то связанное с домом с семьей. Это может быть какое-то заведение небольшое, что-то приятное на лоне природы. Может быть, дача. Может быть, вы раздумываете над тем, чтобы поехать куда-то на дачу отдохнуть. Или, может быть, кому-то в гости съездить. Но вот я не чувствую, чтобы это было далеко. Это какая-то близкая дорога. Очень легкие какие-то приятные отношения, ну очень приятные. А еще здесь может быть небольшие материальные вложения, в свой дом, в свою семью, небольшие, такие, знаете, как косметические. Хорошо. Что может быть у Овнов в любви? Семерочка монет. Это ситуация ожидания. Пока еще ожидаете своей любви. Чего-то вы как-то заняли такую пассивную позицию, не хотите активничать. Ну, правильно, сейчас пока ретроградный Меркурий. Ну, и на самом деле, вы, если будете ждать, еще немножечко подождете, то вы дождете своего туза Пентаклей. Это наилучшее положение, которое только может быть. То есть, свой подарочек. То есть, кто-то вам придет как подарок. Еще это указание на один месяц. Через месяц. Ну, посмотрим. Хорошо, что ну, какой главный свет могут дать овнам карты Таро. Восьмерочка мечей. Подождите, пока не двигайтесь, ничего не предпринимайте. У вас сейчас ситуация, когда лучше заглянуть внутрь себя и подумать над тем, что вы делаете. Вот знаете, прислушивайтесь также еще к своей интуиции. Не время действовать. Давайте я еще одну достану на всякий случай. Дама жезлов ну это ваша карта овны включите в себе свой темперамент прислушайтесь к себе и еще совет здесь, знаете как рассчитывать только на себя надеяться только на себя так ну что ж я думаю что по Всем основным сферам мы пробежались. Достаточно легкий, очень хороший такой период, когда ничего вроде как негативного вам не грозит, а наоборот даже приятен в материальном плане. Ну и больше, конечно, будете заняты рабочими своими моментами. А, да, а давайте еще посмотрим, что у вас может быть за границей, поскольку здесь у вас заграничная тема активна так, кубки, кубки действительно может быть предложение от кого-то издалека, ну здесь не обязательно за границей, это может быть просто другой город а от кого может быть предложение десятка монет вы знаете, человек по монетам, которые настроены на семью очень такой стабильный человек, есть еще указания на то что он от, может относиться к земной стихии и по шестерке жезлов он победит то есть он будет доволен тем, что он вас завоевывал. Смотрите, для тех, у кого есть взаимоотношения с людьми издалека, действительно, это ваше время. Это очень выгодное время для того, чтобы завязывать с ними отношения, ну и вообще как-то переводить их на другой уровень. И, соответственно, кстати, поскольку Девятый дом еще и касается сферы образования, то в том числе те, кто учится, либо работает, занят в сфере получения и давания высшего образования, то это тоже ваше время, которое принесет им очень хорошие удовлетворительные плоды. Ну что ж, благодарю вас за просмотры. Надеюсь, что прогноз мой будет для вас полезен. Лайкайте, пожалуйста, делитесь им и до встречи в следующих прогнозах.